Здравствуйте, меня зовут Шмолов Андрей Евгеньевич, я главный врач Центра Институт базальной имплантации. Мы пристально следим за ситуацией, происходящей в мире и в нашей стране, получая и анализируя информацию от Всемирной организации здравоохранения. Сегодня, как никогда, жизнь, безопасность и здоровье каждого человека – абсолютный приоритет. Институт базальной имплантации продолжает работать, соблюдая все необходимые рекомендации Министерства здравоохранения и Правительства Российской Федерации. В нашем центре мы предприняли все необходимые санитарные меры, обеспечивающие максимальную безопасность наших пациентов. Санитарная обработка всех помещений проводится каждый час. График пациентов составлен таким образом, чтобы пациенты минимально контактировали друг с другом и соблюдали безопасную дистанцию. Врачи нашего центра работают в рамках оказания неотложной стоматологической помощи. Также проводятся ежедневные онлайн-консультации. Мы понимаем, что у зубной боли нет выходных дней. Что делать, если во время самоизоляции заболел зуб или возникла экстренная ситуация с зубами? Ощущается боль в области зуба или имплантата, боль в области ортопедической конструкции, разрушился зуб и травмирует слизистую оболочку полости рта, вызывая боль или кровотечение. Внезапно произошла потеря жевательных зубов, которые обеспечивали возможность жевания и приема пищи. Возникли острые воспалительные процессы. Режим самоизоляции продлен до 30 апреля. В случае возникновения вышеуказанных проблем в полости рта, вам необходимо обратиться за помощью, чтобы предотвратить опасные для жизни состояния и не усугубить текущую ситуацию, так как режим самоизоляции достаточно длителен. Институт базальной имплантации – медицинский стоматологический центр, который всегда готов помочь. Мы заботимся о здоровье каждого пациента. Вы можете позвонить на нашу горячую линию, которая работает ежедневно с 10 до 20.00, оставить заявку на обратный звонок на нашем сайте или записаться на бесплатную онлайн-консультацию. Берегите себя. Здоровья вам. Всего самого наилучшего.